Не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что не понять. Постой, а здесь воля. Дальше я сам. Выбирайте выражение, мы в общественном месте. Говорили, да пошел ты. Я тогда полевым врачом был. Ну здравствуйте, ясные мои. Тут все заслуги. Отпульвела от, от, от фашисткой чумы самец. не уберег. Один Ой. я остался. А сегодня, Славка, ведь день рождения твой. Думаешь, я забыл? Я ничего не забываю. Не вечная память героям. Вечный почет. Спасибо вам. Вот так, Вова, помню, нельзя забывать, тобой, никого забывать да, нельзя.